универ приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. В ближайшие минуты мы поговорим о многогранном мире искусства, образования, научного будущего. И не только. С вами Аделя Шамилова. Итак, поехали. Наши астрофизики первые приучили к рукам межгалактическую плазму. Молодые журналисты узнали, как началась карьера Жанна Агалаковой. На поверхности Земли нефтяным загрязнением не место. 15 июля известный тележурналист спецкор первого канала США Жанна Агалакова провела мастер-класс для студентов в шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета.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 Казанский федеральный приглашает студентов вузов Российской Федерации к участию во Всероссийской Олимпиаде по оказанию первой медицинской помощи. В Олимпиаде смогут принять участие студенты как медицинских, так и немедицинских направлений подготовки вузов России. Подробнее об Олимпиаде расскажет Анна Глазунова.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 Полученные результаты в ходе исследования станут основой для разработки технологий очищения почв от нефтяных загрязнений. Арина Михайлова, Ленардо Авлетьяров, Универньюз. Много тысяч лет назад в глубинах далекого космоса вышивали такие масштабные явления, что «Звездные войны» покажутся вам безобидной сказкой. Университетские ученые первые узнали, как приучить к рукам загадочный космический элемент. Для чего и кому это нужно, вы узнаете прямо сейчас.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 На этом наш выпуск подошел к концу. С вами была Адель Шеблова. Следите за нами в социальных сетях. До новых встреч!